Здравствуйте, студенты! Пора садить. Мы поговорим про то, тот замечательный предмет, который кому-то нравится, кому-то может не нравиться. Мы поговорим про то, почему это важно, почему это нужно. Ну, начнем мы с неожиданной фразы. Вы знаете, что такое лайфхак? Что это такое? Получается, что лайфхак действительно это от а английских слов «life» — это жизнь, а «хак» как переводится? Вот так вот переводится слово «хак», если вы не знали. То есть мотыга, зарубка, надрез и соответствующие глаголы — рубить, прорубить, ударять, надрезать. Но есть вот этот вот смысл «взламывать», который э, перетек в основном в э, русский язык, и в последнее время у нас с вами вообще мы говорим, что «хак» — это «хак». Это слово пришло к нам в русский язык, неологизм. Кто такой хакер? хакер. А кто такой читер? Читер ⁇ это тот, кто использует разные команды, которые нельзя использовать в играх. Отлично. А скажите, а кто мне хакер или читер? Хакер. Кто за то, что мне хакер, руки поднимите? Кто за то, что мне читер. Видите, меньшинство. Ну, давайте разберемся. Все-таки чит — это как бы нечестное знание. А хакер, он делает все честно. Он делает, может, что-то незаконно, но честно. Он, между прочим, все это освоил и выучил. Но я, разумеется, не буду вам рассказывать про нечестные вещи, но все-таки. В общем, что делает хакером хакер Есть такой замечательный сайт хакер-тайпер. Вот красиво, красиво печатает, и при этом что-то выводится на экран. Конечно, это неправильно. Конечно, это программа эмуляции, но вы все равно можете пошутить над вашими одноклассниками, открыв экран черный и набирая на нем буквы на зеленом фоне. Но на самом деле хакер — это тот человек, который что-то знает. Но мы с вами знаем, что фраза «что-то знает» ни о чем нам не говорит. Нам говорит фраза, что он что-то шарит. Вот. Ну а если серьезно, если серьезно, то вообще говоря, слово «хак», несмотря на негативный смысл из-за тех же проделок хакеров, на самом деле нужно понимать во многих смыслах, и в том числе и в позитивном. Знание какое-то дополнительное, как что-то устроено, дает вам возможность лучше разбираться во всем. В жизни, в какой-то вашей деятельности и впрочем. Так вот, математика как таковая, это на самом деле целая библиотека лайфхаков, которые вы должны, в принципе, знать и использовать. Итак, давайте перейдем к одному простому примеру для начала. Ну, я Поднимите руки, кто не знает таблицу умножения. Кто не знает таблицу умножения, кто не знает. Отлично, честных людей, пара-тройка человек. Но давайте мы сразу ликвидируем один пробел в таблицу умножения или научим вас быстрее умножать на одну из цифр. Как быстро умножить на цифру 9? Да-да-да, да давай, скажи. Быстрее, быстрее, микрофон. Пальцев? Надо взять 10 пальцев, высчитать, например, до 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмой палец убираешь, получается 63. Ну да, вот посмотрите, шпаргалка. Спасибо большое тебе. Вот шпаргалочка у вас на экране. Например, мы умножаем девятку на четверку. Берем четвертый палец, загибаем его. Остается слева три пальца, справа шесть пальцев. Тридцать шесть. Если умножаем девять на пять, загибаем пятый палец. Постается четыре пальца и пять пальцев. Получается сорок пять, Да? Видите? Все можно очень быстро выучить. Давай, еще один лайфхак. Семь умножить на девять. Мы с убираем один, равняем... Ну, шесть. Это десяток. И потом... 9 минус 6 правильно. равно 3. Правильно, 60. правильно, правильно, правильно, молодец. Давайте мы поаплодируем всем тем, кто отвечает. Давайте что-то более попробуем, поинтереснее. Вот такой замок видели у ваших родителей на чемоданах? Замечательно. Бывало такое, что ваши родители или вы сами забывали кот на этом чемодане? А, не, не, не кого не было, у кого-то было, хорошо. Но даже если вы забыли, как сделать так, чтобы открыть этот чемодан? Давайте просто мы дружненько крикнем, сколько всего вариантов может быть. Сколько вариантов? Числа, давайте. Надо посмотреть внутрь чемодана, ну вот так при открытии, если вдруг будет... Не-не-не, зам... нам не интересно так. Нет. Это, это читерство называется. Так, сколько вариантов всего комбинации может быть? Три варианта, то есть раз, два и три. Сколько еще? Девять вариантов, четыре варианта. Еще варианты? 999, сколько... Тынь. Тысяча вариантов. Потому что очень все просто. Посмотрите, что такое каждый вот этот вот торчажок. Это одна цифра. От а сколько у нас цифр всего? У нас цифра 10. Получается 10 вариантов. Дальше. Для этой 10 вариантов, если мы попарно выпишем все цифры вот так вот одна с другой, получается все двузначные э, числа. То есть получается 0,0, 0, и так далее, 99. 100 получается. И по аналогии мы умножаем еще на 10 вариантов, и получается ровно 1000 вариантов. Поднимите руки, пожалуйста, кто хоть раз в нажал умножал на 1000. Ой, простите, оговариваюсь. Кто хоть раз жизни досчитывал до 1000? Я ну, досчитал. 1, 2, 3, до 1000 досчитал. До досчитал. Аплодисмент. Давайте поаплодируем. Вот давайте попробуем примерчик посложнее. А вот такой замок. На таком замке, на котором нужно тремя пальцами нажать комбинацию и, собственно говоря, чтобы замок открылся, вы не вбиваете на кнопку, а именно это механический замок, вы зажимаете одновременно три цифры. Сколько возможных кодов на таком замке возможно? 20. Миллион, тридцать, еще миллион, двадцать пять, двадцать пять, десять, пятьсот, а кто-то может не угадывать, а думать. Тысяча, еще сколько? Триста, две, две тысячи. Спасибо. Сейчас, секунду, можно? Это вот то же самое, что до этого было уже. Там десять, короче, десять умножить три раза на друг друга. Столько же будет. То есть тысяча? Да. А как вы одновременно нажмете на двойку три раза? Вот так вот тремя пальцами, надо три раза на двойку. Смотрите, спасибо в любом случае за ответ. А вот теперь разгадка такая, посмотрите внимательно. У нас есть с вами а, тоже 10 цифр, но только проблема в чем? На этот раз мы нажимаем их одновременно. У нас не три раза по 10 получается, а один палец может выбрать одну цифру, и получается 10 вариантов. Тогда для второго пальца сколько останется, если одна цифра уже занята? 9 вариантов. А еще для третьего пальца сколько остается вариантов? 8. И получается, что комбинаций на самом деле меньше, чем только что было. Их вообще 720. Но раз вы досчитывали многие до 1000, то можете досчитать и до 720. Хорошо. А вот следующий вопрос. А вот у вас, вы пришли куда-нибудь в какой-нибудь кафе, ресторан, и вам не сказали пароль от Wi-Fi, и вы только знаете, что он состоит из 8 символов. Вот. И да, вы будете подбирать. Но сколько тоже возможно вариантов, если это 8 символов, и, например, если возможно, только цифры. 80. 80. Хороший вариант. 800. Тысяча. А вы просто 8 умножайте на 10 или на десятки? Восемь тысяч. А еще вариант? 8 миллиардов. Кажется, у нас есть почти правильный ответ. Спасибо большое. Руки, подня... руки опустите. Ребятки, давайте немножко собираться, ладно? Вы пытаетесь угадывать. Тише, тише, тише, тише, тише, тише. Тише. Вы только что, когда взламывали ну взламывали замочек на чемодане, было три варианта. Каждый друг от друга независимый. Их было 10 на 10 на 10. А здесь сколько этих будет рычажков? 8. Получается, надо 8 раз умножить десятку на себя. И получается число с 8 нулями, то есть число с 8 нулями 800 миллионов, конечно. А если, теперь смотрите, хорошо, 800 миллионов вариантов для пароля Wi-Fi. А если мы знаем, что, если мы знаем, что нашими, нашими символами будут не цифры, а буквы, Хорошо, давайте ограничимся. Строчные буквы английского алфавита. Сколько букв у нас в английском алфавите? 26, вы правы. 26. И сколько получается вариантов? Вот эти числа. Посмотрите, если для цифр это 100 миллионов, то для 26 это число, ну, больше, чем 208 миллиардов. А до таких чисел вы когда-нибудь досчитывали? Да. Кому-то было нечего делать, наверное. Вот. Хорошо. А как взламывать уже, видимо, не руками, скажем так. Но я хотел бы вот еще до чего дойти. Смотрите. Вопрос. У вас же у всех есть, наверное, свои, ну, какие-то там аккаунты в социальных сетях. Вот, какая длина пароля? А длины пароля ничего не будет. Сколько у вас длины пароль? Шесть букв. Еще? Восемь, четыре. 24. четыре. Двадцать спасибо. спасибо, спасибо, спасибо. На самом деле, дело в том, что с паролями происходит еще более интересная вещь, которая скрыта от нашего взгляда. На самом деле… Ваши пароли, у вас же, наверное, есть такое ощущение, мол, а вдруг администраторы ВКонтакта знают мой пароль, или администраторы Инстаграма знают мой пароль и могут все мои сообщения прочитать. Ну, кто-то точно об этом думал, но на самом деле они не знают. Это правда, потому что нормальные, хорошие сайты и приложения, пароли в базе данных своей не хранят. Потому что если эту базу данных вдруг украдет злоумышленник, то получается он может получить доступ ко всем аккаунтам. А это нехорошо. И по идее администраторы не должны знать, они не должны знать, собственно, ваших паролей. А как так получается, что вроде как, ну, ВКонтакте ваш пароль не знает, но вы вводите пароль и заходите туда. Или, например, Инстаграм ваш пароль не знает, но вы вводите пароль и заходите туда. Вот там вот рука тянется давно очень. Давайте по рукам. Если, допустим, если вы зашли с устройства и давно сидите ВКонтакте, допустим, ну, года два, наверное, и резко с другого устройства заходят на ваш, ну, на ваш аккаунт, то вам придет оповещение, подтверждение пароля. Спасибо большое, это правильный ответ, но это не в ответ на мой вопрос. Потому что, смотрите, вы же когда-то первый раз зашли на первое устройство, а как там произошел вход? Здесь. Потому что в телефоне есть память, и эта база сохраняется в памяти. Ну, тогда как получается, что вы заходите с нескольких разных устройств все время в ваш один аккаунт, если у вас сохранится в памяти у вас? Потому что в нашем аккаунте есть а, так, такая функция. Да? Не знаю. Так еще есть вариант Давайте еще там. Быстрее, побыстрее давайте буду. Потому что когда, когда заходишь с другого телефона в, те, э, в какое-то устройство, там проще зарегистрироваться что? или ввести пароль с другого, так. которое на другом Правильно. телефоне было. Ну так как получается, что если я вам говорю, что они вашего пароля не знают, но тем не менее микрофончик можно Вот отдать. еще вариант другой, давайте побыстрее, пожалуйста, вон туда. А можно эту память, кстати, передать и без введения дополнительных паролей? Можно и передать через, кар... через сим-карты, где а, все это сохраняется? А вы в ВКонтакте через сим-карту ходите? Все, сим спасибо, сняли. Нет. Дело в том, а, что, что память смотреть. внутри как раз-таки сохраняется. Ну вы же заходите в ВКонтакте или в Инстаграм не только с компьютера, а не только с телефона, а еще и с, с компьютера. Можно зайти с ноутбука, там же нет сим-карты. Спасибо большое, давайте а, снимем, подождите. пожалуйста. Итак, обратите внимание, на самом деле, сейчас будет сложный слайд без картинок, происходит следующее. Есть очень сложная функция, которая считается быстро, но получается значение очень большое и страшное. Это называется хэш-функцией. Вот это вот пример хэш-функции, смысле ее результата, вот это вот d 6 B, D и так далее. Так вот, дело в том, что когда вы регистрируетесь, от вашего пароля считается такая функция, получается вот такое число. Оно в базу и сохраняется. Тем самым, если вдруг кто-то украдет базу данных, он посмотрит в ваш аккаунт, а там какое-то непонятное что-то. А когда вы заходите на сайт, эта сложная функция считается той строки, которую вы ввели в форму входа. И эта функция ну, на одинаковых значениях считается одинаково. Если совпадают вот эти вот длинные страшные строки, значит очевидные изначальные пароли тоже совпадают. Поэтому сайты не знают ваших паролей, им это и не нужно. Вот пример, смотрите. Вот я ввел пароль паспорт от него хэш получился вот такой. Нельзя случайно ошибиться в пароле и получить такой же хороший хэш. Посмотрите, на настройки хэш, они принципиально разные, хотя пароли ну, очень похожи, видите, там пароль у нас с маленькой буквы, тут паспорт с большой буквы, тут паспорт и единичка. А посмотрите все цифры, они прям различаются. Вот, и теперь вопрос, который мы задавали. Скажите, пожалуйста, а сколько у нас вариантов может быть для таких вот строк хэшей? Вот, А теперь мне хотелось бы вам рассказать перед этим одну небольшую историю. Может быть, вы ее уже слышали. Жил такой человек, его звали Саса Бендахир. Его по легенде называют изобретателем шахмат. И придя ко двору своего правителя, правитель настолько был впечатлен и поражен этой игрой, что сказал, что Саса Бендахир может требовать любую награду. И он сказал ему, Положи на первую шахматную клеточку одно зерно, на вторую шахматную клеточку два зерна, на третью четыре, и на каждую в два раза больше, чем на предыдущую. Правитель не поверил его словам, обиделся, что тот попросил слишком маленькую цену, сказал, выдайте ему этот мешок и пусть проваливает, сказал он ему. Но получилось так, что ни казначей, ни люди, которые были ответственны за зерно, не смогли посчитать это число. И потом к двору пришел мудрец, сказал, что я посчитал, и стольких семян нет не то, что в твоих амбарах, но во всех амбарах этого мира за всю историю существования Земли. Потому что вот это число, посмотрите, какое оно, это 18 квинтиллионов. Ну, вот столько в нем цифр. И если мы представим, что одно зерно мы положим на доску за одну секунду, то получается, что всего мы будем эти зерна класть больше, чем 584 миллиарда лет. Столько потребуется времени, чтобы хотя бы отдать этот мешок зерном изобретателю шахмат. А возраст Земли, по данным ученым, 14 миллиардов лет. Таким образом, более того, о а наших значений разных у хэша, это число страшное количество зерен в четвертой степени, то есть четыре раза умноженное на себя. Ну, три раза получается, да? n на n на n на n. Поэтому мы даже не будем пытаться считать такие числа, и вот на этом основана наша компьютерная безопасность, потому что у нас есть очень большие числа, которые очень тяжело перебрать. И поэтому мы не боимся, что кто-то подберет наши пароли, в отличие от механических замков, которые вы видели, 720 вариантов каждый из вас может сделать. И есть целый раздел в математике, который называется теория сложности. Вот так они называются, комплексити по-английски, который изучает только то, что какая память требуется алгоритму и сколько времени нужно для его работы. Кто знает, что такое бит? Меньше бита не бывает э, информации. Итак, сколько значений может разных в бите храниться? Два. Правильно, а в двух битах? 4, 4. Все верно. 4, бита, 4 значения, потому что попарно 00011011. 1, 0, 1, 1. А сколько битов может храниться в 3? Сколько разных значений может храниться в трех битах? 6. Ой, ой, ой. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Какая закономерность? 7. 8. 6. Мы умножаем все время на 2, потому что новые два варианта появляются. Новый вариант появился. Помните, мы умножаем, когда появляется новый вариант. Правильно, на 4 битах будет 16. На 5 битах это будет 32. А 8 бит, или 1 байт, составляет целых 256 разных значений. Сколько нас здесь сегодня, как вы думаете? Вот Валерий Алексеевич сказал, что у вас здесь около 300 человек. Хватит ли нам 8 битов, чтобы записать это количество? Нет. А сколько хватит? Девяти хватит абсолютно правильно. Вот девяти, то есть 512 разных значений, нам уже хватит, что всех нас записать. И вы ответили. И теперь давайте маленький небольшой фокус проведем. Дело в том, что хранение информации на самом деле может помогать не только компьютерам, но и людям. И сейчас, если можно, я хотел бы, чтобы, ну, предположим, можно же поднять людей на сцену? Конечно. Только не всех. Я понимаю, что не всех. Можно да. первые два ряда вот сюда. Вот здесь вот перед сценой становитесь, да? Давайте, смотрите, дворец. смотрите, фокус на мой страх и риск я провожу. Я видел его по телевизору и понял, что я тоже могу его, наверное, сделать. Смотрите внимательно. Перед вами стоят мальчики и девочки. Они стоят абсолютно в произвольном порядке, правильно? Ну, практически по росту. Практически по росту стоят, да? А теперь смотрите, я отвернусь а ребята поменяются по порядку. Я повернусь только на одну минутку и постараюсь запомнить, какая очередность мальчиков и девочек здесь находится. Хотя тут практически… Ну, в любом случае, все равно это, это должно получиться. Итак, я сейчас отворачиваюсь, а ребята, вы становитесь в любом порядке в линеечку, в любом порядке, в каком хотите. Так выстроитесь, чтобы э, никто ни за кем не стоял. Все нормально. Нет, нормально же Нормаль? видно. Нормально. Так, все. Так. Девочка, девочка, девочка, девочка. Девочка, девочка, девочка, девочка. Мальчик, мальчик, девочка, девочка. Девочка, девочка, девочка, девочка мальчик. Спасибо большое. Садись, а сейчас я расскажу, как я это сделал. Я просто использовал такой же двоичный код. Смотрите, для удобства. Нолик, мальчик, а единичка, девочка. Потому что мужской и женский род одинаковый. Я раздробил... Эту группу по 4 человека. И просто каждые 4 бита перевел в число, соответствующее ему. Я запомнил 15, 15, 3 и 1. И потом у себя в голове я обратно представил это в двоичном коде и вам назвал правильный ответ. Вот смотрите. Видите, вот это для трех такая шпаргалка. Нолик это 300, единичка это 001, двойка это 010, тройка это 011. Я просто айтишник, и я помню эти нолики, единички все. Мы ведь можем посчитать с помощью одной руки до 32, вы знаете? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и так далее. Загибая пальцы, я моделирую двоичный код на своей ладони. А двоичный код, загнутый или разогнутый палец, это 2 бита. 2 бита и все умножить на ну, все 5 раз, получается целых 32 числа. А если уж двумя руками, то больше, чем тысяча значений я могу все посчитать с помощью 10 пальцев интересно потом спросите а пока быстренько пойдем дальше чтобы потом уже очень быстренько убить. все последний интерактивчик последний вы когда-нибудь смотрели на числительные в других языках вот вы изучали английский русский татарский языки заметили вообще говоря что цифры называются одинаково просто немножко по-другому но, но ведь даже написано они одинаково посмотрите один, one, два, two, три, three, четыре, four, пять, five, five. Видно похожесть, правильно? А теперь смотрите, дайте, дайте, придет к нам в гости какой-нибудь француз. Давайте попробуем прочитать по-французски. Кто-то знает французский, хорошо. А кто-то знает немецкий, давайте по-немецки. Фюнф. Посмотрите еще раз на эти числа, они все между собой одинаковые. Five, Фюнф. four, Фир. three, Драй. two, Цвай. Да, звучат звуки по-другому немножко, но буквы-то очень похожи. Не нравится европейский пример? Давайте это торча посчитаем, собственно говоря. Какие проблемы? Например, мы можем приехать спокойненько в Турцию или в Казахстан. Видите? По-турецки. Бир. Икки. дерт, беш. А замечали интересную особенность по поводу русского и татарского языков? Много замечали. А вот такую замечали, что 40 и 40 это одно и то же слово. Почему в русском языке у нас 20, 30, 50, все 10, но 40 вдруг 40? Как бы не 40, и не такое, а именно 40. А потому что это родственно с тюркскими языками. Но на самом деле родство языков гораздо глубже. Потому что если вы посмотрите даже на иранские, то есть персидские числительные, посмотрите — Некоторые из них до сех, чена чехар пенеш шеш хефет хешеш не де. Я тут привел еще английский версию на всякий случай. Посмотрите: six шеш шесть, Севен, хефет семь, eight хешеш хешет восемь, nine не девять. То есть есть разные, но все это показывает, что наши языки все пришли когда-то из одной общей языковой группы. И на самом деле надо математику учить, потому что математика — это все. Математика — это и изображение, потому что все изображения кодируются в числах. Потому что изображение — это просто большая таблица из трех чисел, где три числа отвечают за цвет. Так хранится изображение в Paint, в BMP-формате. Математика — это обработка изображения. Это перевод, например, изображения в черно-белое или повысить резкость изображения. Математика — это даже распознавание номеров, когда, к сожалению, Взрослые люди делают не очень хорошо и превышают скоростной режим на дороге, а камеры их на этом ловят. Распознавание номеров — это математика. Звук — это математика, потому что это попытка смоделировать то, что мы слышим в конкретных числах. Микросхемы и процессоры — это математика, потому что ножки у этих микросхем — это входы и выходы функций. И вообще все, что мы сейчас используем, весь цифровой мир — это математика. Поэтому математику учите. Любите и пользуйтесь. Спасибо.